Привет, дорогие друзья! Сегодня я решил почитать ваши комментарии, и ответить на вопросы, которые накопились за недельку. Ну и вообще отреагировать на комментарии, потому что часто вы задаете вопрос, а ответить текстом ну не всегда можно полностью, да, в полном объеме. Поэтому что-то буду показывать, как это столкнуть с вопросами. Ну что, поехали? Итак, самое начало. Кукла-колдуна, это последнее видео на сегодняшний день. Окуэн, спасибо всем, кто не матерится у меня в комментариях, потому что нас же смотрят дети. Так, вообще крутяк, спасибо. Каким словом Михаил Федотович Рожков Царствие Небесное называл драйв по-русски? Задор, что ли? Есть кураж. Ну, действительно, кураж, хорошее слово вместо драйва. вот you use? Medium or high? Tension Strings. Ну, конечно же, медиум. 0.29, на мой взгляд, самые классные струны. Вот. <coughs> Уровень эпичности зашкаливает. Спасибо. Огонь. Go cover и разбор на песню Hippie Sabotage Devil Eyes. Не знаю такую песню. Хочу и научиться играть на Balalaiky. Но пока не знаю, как отбирать мелодию. Ну, это все со временем приходит. Очень нравятся ваши уроки. Спасибо, отлично. Like. А, сыграйте Гарри Поттер Имейте ввиду вот эту мелодию <музык> <музык> Вот, ну да, в принципе Нотки они гуляют по интернету Можно сделать эм, урок По Гарри Поттеру Настоящие музыканты Да, Это вот, кто не видел, власти просим Коробейники или операция И с моим другом Игорем Горбуновым, байонистом Однокурсник по училищу так, кто дизлайк поставил? Ну, вот это определить уж точно не, не представляется, возможно. Шайтанома. Диспасита, <laughs> спасибо. Так, спасибо, красиво сыграно. Сергей, буду учить. QR-код для прохода на концерт в магазин под... или в магазин подойдет, а то спрашивают. <laughs> Кстати, наконец-то хоть кто-то задал вопрос такой, да, действительно. У меня в нотах QR-коды появились еще задолго до того, как это стало мейнстримом. Хорошая шутка. Так, спасибо за разбор. Очень полезно. Ошибки у всех такие же. Как и у меня, делаю выводы, да, вот на реакцию как раз. <сёжу> Очаровательная собачка так неожиданно залаяла, что моя собака даже проснулась. Ну, вы знаете, они сами на себя даже реагируют, когда слышат себя в записи. Так, дальше. <сёжу> Просто супер. Ваня, да, вот. Мой шарикоподшипниковый выдует. А, вот по поводу дискуссии. Я сказал, что пицциката с какого начинать. Давайте подискутируем, с какого пицциката начинать. На моем примере. Будучи совсем начинающим балалайшником, пару лет назад попробовал одинарное по видеоурокам. Сломал ноготь, повредил кожу под ним, две недели не мог играть. Так, что там дальше? Еще раз, тот же итог. А, попробовал еще раз, тот же итог. Попав на урок, но к другому преподавателю, воспользовался случаем, попросил... Распросил, что делаю не так Узнал много секретной теории Полчаса делал все не так, но в конце концов Получилось, как одобрил мастер Стал пробовать, сломал ноготь Повредил кожу под Опять то же самое, в общем Но заращивал всего неделю Так, но это уже успех какой-то Этого хватило, чтобы почти на пару лет Забросить опыт. ого, это Серьезно Так Сейчас разучу вещь, где без пицциката никак Ну вообще да, прием-то очень нужный а, пробую двойным, играть пока не научился но, у меня меся... но на это у меня месяц занимает а, у меня ноготь пока не сломал а, вот, и ноготь пока не сломал в чем разница, с чего начинать вот... а, вот в чем разница, с чего начинать понятно хорошая история, да по поводу сломанного ногтя кстати, я ни разу не ломал ноготь на указательном пальце, но бывало, что ломал на большом пальце это происходило, если я сильно Делал замах, ударял по струнам, как-то палец вылетал и убил об струну. Да, действительно, можно даже тут кусок отколупать. Но чтобы сломать на указательном пальце, это как-то, ну, странно, честно говоря. С какой силой вы играете? Я вчера всегда говорю, поаккуратней, аккуратно, не торопитесь. Будьте, так сказать, бережны к пальцам, к рукам, потому что это же живая плоть, это же не дерево. Вот. Ответ пару лет назад попробовал одинарный пиццикат а сломал руку, ногу, вернул <смех> плечо да, ну, вот такое ну, дело вот в чем кто напишет, что заставь дурака Богу молиться это не про это, дело в том, что у человека есть стремление, это очень хорошо, это очень надо, это просто человека за это только похвалить можно вот, стремление очень сильное это похвально очень, да вот ну, что там? Вот, надо было с двойного вывода. Ну, и вот дискуссия пошла, действительно. Ноготь, только ноготь, прямо так, как одинарного повреждается. Причина моя неопытность. Ну, в целом, да. Не, я в любом случае считаю, что надо с, с одинарного начинать, потому что э, ближе всего к одинарному, э, к бряцанию, Да. А вот двойной пицкат это уже такой си, сложнее прием. О, так. Ну, всю, наверное, я не буду читать дискуссию. Если хотите, это под урок под реакцией номер три. Вот. Можете, кстати, присоединиться к дискуссии. Давайте по этому поводу, может, действительно, еще какой-то сделаем стрим, допустим. Именно возьмем одинарные пицкат, и весь стрим будем разбирать его. Вот такая вот у меня идея. Из этого всего я выявил. Дальше. Топ. Ах, как классно! Моя ду русская душа прямо развернулась. Как обратно свернуть? Не надо сворачивать. Не, не надо сворачивать пути. Поздравляю вас с 15 тысячами. Спасибо. Поздравления. Да, действительно, недавно перевалило за 15 тысяч. На ютубе это дорого стоит, правда. Спасибо. Так, скажите, как припряться не при движении вниз? Ноготь указательного пальца вообще не должен а, чиркать струны? Или немного допускается? Интересно, как правильно по науке. Ну, конечно, допускается. Дело в том, что у всех баллачников ноготь так или иначе стирается. Да? Мы... Единственное, что при движении ну, руки вниз, при ударах, мы играем как бы... Старайтесь, чтобы ноготь смотрел в сторону грифа. Это самое важное. Вот. И, конечно же, вот в этот момент, вот, вот в этот момент самый, да, ноготь в любом случае задевает. Никак без этого. И поэтому с одной стороны ног ногтя меньше, чем с другой стороны. Это тоже нормально. Вот. Ничего, ничего страшного, если будете немножко ногтем играть. Но если ноготь а, играет прям вы играете ногтем вниз но это уж вообще неправильно жарковато сегодня так дальше говори москва да ну шариков яблочко конечно это классика очень приятно звучит, здорово, просто превосходно. Спасибо большое. Подал прошлогодний снег, да. С флейта этого великолепно. Еще я сделал потом аранжировочку небольшую. Ваня, выкладывай на YouTube все, что делаешь. Ну, кстати, да, Ване передам. А сами можете ему написать в инстаграме есть. Можете найти Иван Степанов. Так, надо на электробалалайке еще с перегрузом. Вот это будет тема. Честно говоря, я перегруз не люблю на балалайке. Для этого есть гитары, электрогитары. На них все это прекрасно звучит. И все это годами отрабатывалось именно для электрогитары. Да, в силу того, что струны длиннее, там больше гармоника. А в балалайке перегруз звучит, ну, немножечко убого как-то. Ну, на мой взгляд, недостаточно. Не, не так, как это могло бы прозвучать на гитаре то вот и все. Я поэтому не использую перегруз на баллайке. Так, куда-то пересхожу. А, вот. На милым тональность другая. Я провокал. Неправильно поешь. Вот так вот. Вот так вот. Инна, неправильно ты поешь. У тебя там на милом другая тональность должна быть. Другая тональность. Да, ну, если имеется в виду нота не та, ну, я что-то сомневаюсь. Надо будет переслушать. Здравствуйте, я в восьмом классе музыкальной школы. Играю на балалайке. У меня ужасная беглость пальцев. Проще говоря, ее вообще нет. Я не могу сыграть трудные пассажи. И если я буду играть, полет шмеля вы ни одного звука не поймете. Это будет ужас. Скажите, пожалуйста, какие упражнения надо играть для того, чтобы развить беглость пальцев. И самое главное, как их играть. Ваш совет поможет. Да, ну в общем, стрим был по упражнениям. Самое главное упражнение, на мой взгляд, это... Это первое базовое и второе упражнение с мизинца. Вот, вот эти два упражнения начни играть. Кто то у меня спросил, Василий Колосов. Вот и в принципе думаю, что через некоторое время у тебя пальцы начнут лучше бегать. Ну, конечно же, надо их с ускорением играть, то есть постепенно пробовать быстрее. Вот не сразу быстро, потому что быстро сразу не получится. Надо, чтобы каждый пальчик вовремя вставал на нужное место. Фантом на балаке и разбор мелодий, если не затруднит, приложите спасибо за видео. Ну, разбор мелодии фантом я не помню, делал или нет, но в принципе да, можно сделать, но не знаю там по очереди что у нас. А что за фантом я не узнал, ну тут не все знают, не всегда все знают, никто не может знать все мелодии, правда? Жду не дождусь, когда вы Рамштайн на баллайку переложите. Уже было, делал мутор. Можете вы найти мутор на баллайке. Годный контент, спасибо. Battle Сити, да, действительно узнали. Так, самый лучший, пожалуйста, песню из кинофильма «Небо в огне». Не знаю, что это такое, кто-то подсказал, надо заказывать личку. Так, круто играешь, спасибо, спасибо, браво, браво, Магёш, всем спасибо, очень круто. Песня «Праздник». Ну да, вот Доли Сонг, это имеется в виду финская полька, конечно же. А оригинал тоже на баллайке играется? Видимо, да. <laughs> не, на, на самом деле, оригинал играется на фортепиано. Сначала пыталась играть мелодию под диктовку, но что-то не выходило. Оказалось, вместо до надо играть до диез. Собачки, лайк, лайк, лайк. Спасибо. Вот еще один хороший момент от Умуми уму, опять. Большой комментарий. Какая полезная методика приложить руку, когда инструмент у плеча? Я теперь с этого начинаю занятия и периодически калибруюсь на его при протяжении. Потому что на моторный навык... Потому что моторный навык еще не закреплен. Но когда откалибровано положение, действительно удобнее. Вот, видите, хорошо. Реакция. Вот второй выпуск. Реакция очень хорошая, новая рубрика. Я думаю, что поможет многим. Так, бах, боюсь эти взгляды. Спасибо, да. Неминятный бунт, бунц где-то ну да, превращаются. Но это если есть соседи. Но если нет, если в частном доме живете, то как бы, какая разница. Можно разобрать данную композицию. Да, доли финскую польку написали. Можно разобрать, но это вопрос. Да, вот урок подсказывает, 90-196. Спасибо. Так, кто-то расплакался даже. Вот. Подмосковные вечера. Ну, э, подмосковные вечера – это тренировка для тех, кто хочет поучаствовать. Вот. Зато я первый в интернете, кто сыграл Евгений. Ну, поздравляю, молодец. Так глав... как будто я пытался первым быть, да? Много лета Марику еще более мировые на польской. Вот, да, это первым делом самолета заказал Марик из, из Польши. Так. <клёх> Ляля Фада. Сыграйте в Афолен Виртринкин. Хорошая вещь, да? Можно тоже сделать какой-нибудь такой тут да сыграйте 130 на 2 равно 65 ну да я там немножко оговорился сказал что 75 вот. так просьба из италии может показать как играть выхожу я один на, на дорогу анны германа ну, почему анны герман то это роман старинный не обязательно анны герман ну хорошо я понял все понятно спасибо так, ну что, давайте, сколько у нас, пять дней назад, вот, ну, в принципе, достаточно, думаю, Лиха очень любил песню в детстве, вот, самолеты, самолеты тоже людям понравилось, первым делом, первым делом самолеты. Так, ну, на сегодня, я думаю, достаточно, же за неделю, ну, за пять дней вполне себе, вот, спасибо всем, кто пишет комментарии, пишите комментарии, я стараюсь отвечать всегда, или хотя бы всегда читаю их, точно, вот, решил для вас, так сказать, поделиться, ставьте лайки, балалайки. Все, увидимся в следующем видео. Пока.